Всем привет! И это начинается 18 серия про Clash of Clans. Перезарядим ловушки. И сегодня я хочу построить себе третьего строителя. Кстати, смотрите, у меня уже 80 воинов вмещается. Да. Сейчас соберем бонус, как бы. А то, что он там просто так, да, блин. На нас, видимо, напали. Давайте посмотрим, как это было. А потом сразу же приступим постройки третьего строителя ничего сейчас с таким войском блин у меня пво устроилось поэтому они шарами и напали конечно что же не напасть -то? они сюда лучниц поставили все на мортиру то у меня для что? а если бы пово было первого а еще лучше второго уровня, она бы их сейчас всех загасила жалко жалко очень жалко Так, смотрим. Ну, дальше ничего интересного. Как видите, он победил. И дальше уже просто шарами наделся. Может, ему времени не хватило. Я даже не помню. Полностью он меня снял или нет? Ладно, сейчас посмотрим. Так, еще же у меня тут по углам. Вот эти я их специально ставлю, чтобы противник не успевал добежать. Вот, посмотреть по времени примерно правильно. Вот, черт, эти время позже, значит, уже. Блин, успел. А сколько он вообще времени потратил? Ну-ка. Да, 2.30. Тогда ясно. У меня там еще 20 секунд, целых осталось. Ну, я думаю, всех вот этих, тут этих еще вот вот этих хватит чтобы ну вот этих алмазов хватит чтобы прокачать строителей давайте начнем у меня только один строитель поэтому будем кое-что делать показывать кое-что уничтожается. Ага. так опа база какая-то странная ну чё тут уничтожаете рядышком вот сюда например запускаем и вот сюда вот и ничего удивительного вот смотрите эти сейчас все разнесут Но может и не все сейчас они еще наберут если что у нас еще шарики есть Итак, возможно чуть-чуть я охрану. вот один шарик давай запустим в принципе даже давай быстрее и потом запущу гоблина. Так, три, два, один гоблин вперед. Ну и нормально. Шарик там чуть-чуть помогать будет. Он летает, в принципе. Будут тут бегать, не знаю. Он даже не успевает дойти. Знаешь, идти еще к казарму. Один на но хоть это вс, и еще на четыре гоблина вообще хорошая штука. Особенно для фарма. Смотрите, у меня примерно по одинаковому резать. Сейчас эликсир потрачу на, на уничтожение деревьев и т.д. Смотрите, вот, вот 13 разница. Понимаете, что такое 13? 13, да. Вот просто на таких уровнях они практически порохнуты. Опа. Давайте уничтожим. О чем мне быть надо говорить? Давайте. О, вот этот, кстати. Я буду десятым на КВ. Ой. Наверное, в следующей серии я буду атаковать на КВ. Сейчас я вам покажу. На девятого будет сложно. А вот на десятого, мне кажется, вообще элементарно возьму. Да, как раз противоположно. У нас всего 10 тут. Так, смотрим. Вот, видите, это десятый. Он даже без ПВОшки. мы на него не нападем-то. Вот сюда луков, вот сюда луков. И тут они. Нет, вот сюда можно луков, и сюда шаров. И тут они все разнесут, потом еще луков. И гоблинов можно. Да и все легко. Ой, да сейчас еще кое-что сделаю. Так, давайте от этого уничтожим. Да, ну как видите, можно сделать луков там от да и ТП так давайте сейчас еще поставим. идет уже 441 кристалл сейчас они наберутся так, вот еще освободился <клёх> так, вот эти деревья долго уничтожать давайте пока уничтожать их будет Посмотрим, девятый сильный или нет. Тут же две, две атаки дано. Девятый вот посильнее. это заметно. Видите, у него ПВОшка второго уровня. У меня она скоро тоже второго будет. Пушки у него, кстати, не на максимале. Мартира это второго. башня лошадица тоже не на максимале. Такая же база, как у меня, скажем. У него четвёртый ТХ, а забор нифига не прокачан. Вот так вот. Угу. Так что он даже похоже Но что что я его разнесу, я обещать не могу. Это очень сложно. Давайте кинем запрос. Кстати, очень хорошо, чтоб тебе кидали лучницы. Все Потому что лучницы и воздушные поиска могут атаковать. Видите, лучницы. Ага. И здесь тоже луков везде лучницы. лучницами надо лучницами атаковать-то нехорошо ими защищаться хорошо обороняться так давайте еще времени не тратить да вот видите мы 50 деревьев уничтожили даже по моему побольше уже 82 ну и типа я ждал. отдать сто мест в подкреплении на самом деле сколько я отдал мест где это ну и крепость плана до второй крепость плана у меня и правда второй о видите осталось три кристалла ящик с эликсиром так вот 500 этих дальше блин где это где пожертвовать вот уже сторон а ну ровно 10 я после этого не жертву наверное Это значит недавно ну и все и сейчас мы построим третьего строителя Ха -ха -ха. а через 30 секунд чтобы вы не ждали я промотал. вот 25 как всегда в общем 503 кристалла и сейчас мы Мама мы, -мы, -мы. берем ресурсы для и куда бы его, куда бы пристроить. Он туда, наверное. Вот такое торжественное. Та-да-да-дам. Вс. Ну ладно. На этом я с вами прощаюсь. Пока.